О-о! Кирил, ты знаешь, что ты сейчас проебешься? Я знаю. Баба-ба. Охуительно, блядь, да? Так вот, сука, семерка моего деда заводится, блядь, запомни. Ай, ахуи, да. Блядь, он так, оху... блять, так, такой Джо идёт, сука, и смотрит на нас двоих, блять, как на дебео это в сзади. Блять, нахуй, пиздец. Что похоже, с нами проблемы. Все, давай, при, при, давай ее её ты, ты меня чего-нибудь, блядь, не присанула. Я, я, блядь, поворачиваюсь там неожиданно и ее ебава нахуй выскакивает, блять Пиздец, нахуй. Батонный мях. Помнишь про та собачку в этом, блять, В Господь ВЖП. Здрасте, мама, блядь. Ты стреляешь? Пацаны, оттас! Цари, цари, цари, она, блядь, туда стреляет. Дурочка, нахуй. Ебанатка. Ай, похуй, вот... Блядь, она умерла! Сука, пиздец. Еще одна пошла, блять. Смотрите нахуй, блядь. Сейчас они тут друг друга поперестреляют, так... блядь. блять, это русская рулетка, я тебе говорю, блять. Сука, серьезно, блять. Всего два ты, блядь. Ой, там меня тебя запрыгнут. Хочешь попробовать ко мне запрыгнуть? Ты так не запрыгнешь, нихуя. Я знаю. Блять, е ну тебя нахуй, сука! как время дрочки заканчивается, пришло, блядь, время реаль... блядь, реального экшена, сука, я, блядь, заекаюсь, находишь. Все, easy, easy, easy.